Здравствуйте! В последнее время нередко в новостях звучит слово Вагнер. Ну вот я подумал, а не повод ли это поговорить о Вагнере. Но Вагнер, о котором мы с вами поговорим сегодня, это конечно же не тот Вагнер, о котором нам говорят в новостях. Вагнер, о котором мы с вами поговорим, это Рихард Вагнер, великий немецкий композитор XIX века. Начнем с того, какой образ Вагнера сложился на сегодняшний день в общественном сознании. Ну, во-первых, Вагнер, конечно, великий музыкант. Автор одной из крупнейших революций в истории музыки, особенно в истории оперы. Так что сегодня, послушав оперу, можно сразу понять, была ли она создана до Вагнера или после. Более того, есть такие горячие головы, которые говорят, что Вагнер вообще величайший музыкант всех времен и народов. Таких людей называют вагнерианцы. И автор данного ролика сам себя к ним причисляет. Но с другой стороны, во-вторых, Вагнер воспринимается как человек крайне реакционных взглядов, как расист и антисемит. И это, к сожалению, истина. Он действительно был антисемитом. Он писал открыто антисемитские трактаты, которые невозможно иногда читать без содрогания. Он был расистом. И был сторонником российских теорий, не просто был расистом а на бытовом уровне. Как замечает российский империсторик Егор Яковлев, именно репутация Вагнера сделал, например, российские теории Габино популярной в интеллектуальных кругах Европы XIX века. В этом смысле роль Вагнера ну, довольно кошмарная. И вот получается такой классический образ, который транслирует множество различных передач, книга Вагнере. Да? С одной стороны, великий композитор, с другой стороны, в политическом отношении крайне отвратительный человек. И мы сегодня разберемся, а так ли это. И я думаю, внимательный зритель уже догадывается, что не все так однозначно. Ну, начнем с биографии Вагнера. И здесь мы замечаем интересную вещь. Дело в том, что биография Вагнера, она буквально по годам почти совпадает с биографией Маркса. Они в очень похожие годы жили, очень похожие годы учились. Учились, кстати, очень похоже. То есть, вели весьма бурную студенческую молодость. Более того, у них были многие общие увлечения, даже общие друзья. Иногда э, эти... Подобие их жизней доходят до каких-то страшных подробностей. Так, например, в одно время Вагнер влюбился в аристократку по имени Дженни и сделал ей предложение. Правда, был отвергнут. Как мы знаем, Вагнер тоже, как мы знаем, Маркс тоже сделал предложение девушке по имени Дженни аристократке. Но предложение Маркса оказалось более успешным. Есть и еще интересный факт. Например, в свое время Фридрих Энгельс заинтересовался такой, таким романом, который был посвящен политическому деятелю Риенци. Вагнер тоже заинтересовался в тот же год этим же романом. Энгельс сел писать даже либретто-оперы на мотив этого романа. Вагнер тоже сел в этот же год писать либретто-оперы по тому же роману. Ну как мы знаем, Энгельс свою оперу не дописал. У него появились другие занятия. А вот Вагнер дописал. И это стало его одной из его первых полноценно зрелых опер. Более того, когда мы посмотрим на восприятие Вагнера и Маркса, мы увидим тоже много общего. Например, у них был общий друг Георг Гервик, поэт, знаменитый революционер, который любил опер Вагнера и пытался Маркса к ней пристрастись. И здесь мы замечаем, что Маркс и Энгельс во множестве своих писем крайне негативно отзываются о Вагнере. Именно потому, что их окружение... Окружение революционная, был очень тяготела к музыке Вагнера, очень ее любила, и, ну а Маркс и Энгельс не любили, и соответственно очень много на ней издевались. Э, музыка Вагнера даже внесла некий раздор в семью Маркса, так как его собственная дочь Элеонора стала рьяной вагнерианкой, по поводу чего Маркс ее зачастую критиковал. Да и в общем-то после смерти Вагнера и Маркса мы видим, как множество представителей левого коммунистического движения все снова и снова обращаются к Вагнеру. Самый яркий пример – это никто иной, как Владимир Ильич Ленин. Многие знают о его любви к музыке Бетховена, ну и Вагнер там играл существенную роль. Процитирую хорошую биографию Ленина с авторством Владлена Логинова. Классическую музыку Ленин любил с детства. Крупская писала, что был он музыкален. Обладал хорошей музыкальной памятью, что оперу любил больше балета. И в ряду других композиторов, цитата, «очень любил Вагнера». Конец цитаты. Да и после Ленина... Кстати, насчет Ленина интересный факт. Вот это вот пристрастие Ленина к музыке Вагнера дал основание некоторым даже комментариев критиков Ленина. Так, например, на российском ТВ была пропагандистская передача, в которой на полном серьезе, про предполагаемая кровожадность Ленина объяснялась его любви к Вагнеру. Вот буквально. Наслушался своего Вагнера и захотел кровушки. Не менее любил Вагнера такой деятель, как Лев Давыдович Троцкий, который, в отличие от Ленина, много еще и писал о Вагнере. Так и в его знаменитой работе «Литература и революция», где он рассуждает о том, каким будет Искусство будущего, искусство коммунистического будущего, он внезапно привлекает вагнеровскую идею Gesamtkunstwerk. То есть, всеобщее произведение искусства, или точнее, объединенное произведение искусства. Идея произведения искусства, которая объединит в себе множество искусств. И одновременная идея объединения искусства и жизни. Когда искусство станет жизнью, а жизнь станет искусством. На протяжении 20 века очень многие левые марксистские, неомарксистские, постмарксистские мыслители обращались к Вагнеру. Так, например, замечательный советский философ Эвальд Васильевич Ильенков был фанатичным вагнерианцем. И у него даже есть интересное эссе о музыке и идеях Вагнера. То же самое касается западного марксиста. Мы встречаем даже среди современных нео- и постмарксистов, таких как, например, Олен Бадью, Лислава Жижик. Очень много уважения к Вагнеру, очень много почитания Вагнера, очень много рефлексий философских на мотивы вагнеровского творчества. И здесь уже можно усомниться, а все ли так ясно вот с этой картинкой Вагнера как однозначного реакционера. Ну давайте обратимся теперь к идейному наследию Вагнера. Дело в том, что как-то Вагнер поехал в Париж, чтобы его покорить, как это положено, покорить Париж не удалось. Французам его немецкая музыка не зашла. Но там он познакомился с идеями французского утопического коммунизма. Идеями Сен-Симона, Фурье и особенно Прудона. И они очень легко легли на иде... другие идеи, которые он усвоил в Германии. Идеи -гегелья... молодых гегельянцев особенно э, Давида Штрауса. Идеи Людвига Фейербаха. И Вагнер, на самом деле становится на точку зрения коммунизма. И по этому поводу пишет свою знаменитую статью, которая является по сути его эстетическим манифестом «Искусство и революция». В статье этой он отводит, как это положено художнику, «Искусство центра... – центральное место в грядущей революции». Ну а какой революции, говорит Вагнер? Ну, можно было предполагать, чтобы он был таким, ну, обычным, скажем, Демократам, который выступал против прижитков феодализма, деспотии монархов и тому подобного. Нет. Вагнер видит главную деспотию в деспотии денег, в деспотии капитала. Он отмечает, как деньги, как капитал уродуют человека и тем самым убивают одновременно искусство. Прямая цитата оттуда. Но если продукт труда ему не принадлежит, если у него остается лишь абстрактная денежная стоимость продукта, тогда немыслимо, чтобы его деятельность когда-нибудь поднялась выше машинной работы. Она для него лишь труд. Печальный, горький труд. Такова судьба раба индустрии. Наши современные фабрики являют нам жалкую картину самой глубокой деградации человека. Труд беспрерывный, убивающий душу и тело. Без любви, без радости. Часто даже почти без цели да мы тут видим то что вы подумали Теория отчуждения марксистскую теорию отчуждения и возникает конечно идея так что Вагнер читал маркса есть проблема с этой точкой зрения во-первых произведение где маркса где изложено было впервые теория отчуждения в полном виде экономической философской рукописи 1844 года было написано позже этих слов Вагнер и более того, она не была опубликована ни при жизни Вагнера, ни при жизни, тем более, Маркс. Это подлинные идеи, собственно, Вагнера. Понятно, что они восходят к идее отчуждения Уфирбаха, к идеям французских утопических коммунистов. Но мы здесь видим, что, Мар... что Вагнер не просто становится на коммунистическую точку зрения, конечно, в утопическом ее варианте. Он одновременно замещает это с вполне реалистичным, точным и ясным пониманием сути. Капиталистической эксплуатации. Ну, конечно, может кто-то возразить, что, ну, мало ли, часто довольно художники, поэты эпатируют буржуазную публику. Они любят это делать. Но были ли это только слова? Нет. Вагнер подтвердил их на деле. Дело в том, что в Европе, когда происходили события 1848-1849 годов, череда революции по всей Европе, в Дрездене вспыхнула в революционное восстание вагнер в это время был капельмейстром с театре дрездена и что же сделал вагнер он присоединился к революции не на словах а на деле он вместе с революционерами сражался на баррикадах причем по воспоминаниям дело довольно безрассудно так что его приходилось отговаривать туда приходить дело в том что вагнер очень себе неосторожно вел и когда его спрашивали Просили его поостеречься, он заявлял, что его не убьют, потому что он бессмертный. Характерно, что, например, в полицейских архивах Дрезна было обнаружено свидетельство того, что Вагнер именем революции заказал у местных литейщиков изготовление 5000 гранат для нужд восставших. Это неоспоримый факт, и этот факт очень не нравился, разумеется, разнообразным консервативным и фашистским апологетам Вагнера. И они пытались всякие всячески замолчать. Я встречал даже замечательные отговорки, вроде того, что Вагнер приходил туда просто починить чайник. И там же, кстати, во время этой революции, Вагнер повстречался с одним своим будущим другом, а именно Михаилом Бакуниным, известным русским революционером и анархистом. И они сразу очень понравились друг другу. Они нашли очень много общего, много точек соприкосновения. Очень много общались, обсуждая политику и музыку. Конечно, были определенные между ними столкновения. В частности, Вагнер, не всегда были приятны очень русские обычаи господина Бакунина. Давайте э, просто для удовольствия хорошая цитата из автобиографии Вагнера. Не нравилось мне так же, как он, Бакунин, пил вино из небольшого стакана. Вообще он не одобрял этого напитка. Ему была противно та филистерская медленность, с какой благодушный обыватель напивается до пьяна, поглощая вино маленькими дозами. Хороший стакан водки приводит к той же цели быстро и решительно. Как мы видим, русский анархист был радикален во всем. И вот в процессе этом, когда происходила Дрензенская революция, то, конечно, как всегда, революционеры раскололись на более левых и более правых. Так вот, Вагнер и Бакунин они составляли вместе левый, крайне левый фланг этой революции. Был даже прекрасный эпизод, когда Вагнер нагрузил взрывчатки в телегу и повелся ее взрывать княжеский дворец. И остальные революционеры еле отговорили его от этого, запретив ему это делать. Они надеялись на какую-то конституционную демократию или что-то типа того. Так вот, конечно же мы знаем, что эта революция потерпела поражение. Вагнер был вынужден эмигрировать, находился долгое время в Великобритании, как и Маркс, кстати. И да, там немножко, наверное, можно сказать, что он начал проявить. Во-первых, он увлекся идеями Артура Шопенгауэра, и его идеи начали, больше всего больше его произведений начал пронизывать пессимизм, идеи отречения от жизни, увлечения буддизмом, вот эти все вещи. Более того, он начал потихоньку заигрывать даже с монархами, пытаясь добиться возвращения на родину. Что было понятно, Вагнер был оперный музыкант, а оперная музыка должна быть поставлена в театре. И сделать это тогда без поддержки монархов Европы и особенно Германии было невозможно. Поэтому, по сути, Вагнер шел на компромисс. Но отказался ли он от этих идей? На самом деле нет. Во-первых, в своей переписке с более близкими друзьями он нередко их озвучивал. А во-вторых, ну... В своих оперных произведениях и в, первом очер в первую очередь в «Кольце Небелунга он все свои старые идеи оставил. Да, он добавил туда какие-то мотивы Шопенгауэра. Но старые революционные идеи, которые внес туда в молодости, он оттуда не убрал. Забавный факт насчет «Кольца Небелунгов: Изначально концовка там должна была быть довольно умеренной. Некое примирение между людьми и богами. А потом, когда Вагнер познакомился с Бакуниным, он переписал концовку. Как мы знаем, в окончательном виде в конце Вальгала горит вместе с этими самыми богами. В чем явно сказалось, наверное, влияние русского анархиста. Но, более того, приверженность Вагнера идеям коммунизма, его ненависть к денежным отношениям и капитализму, она проявлялась в том, что очень долго он даже по возвращении на родину не мог поставить кольцо Небелунка. Дело в том, что Вагнер требовал что подлинное его произведение искусства, революционное произведение искусства, не должно быть платным, что оно должно быть свободным от денег. И очень, после очень многих попыток, заходя из той, из другой страны, он наконец сдался. Он понял, что в современном обществе тот грандиозный замысел, который он задумал, невоплотим, увы, теми методами, коммунистическими методами, которые он предлагал. И если мы посмотрим на содержание, этого самого кольца Небелунга. Мы увидим там, конечно, то, что внешне кажется каким-то ну фэнтези 19 века. Какие-то боги, гномы, там, герои, побеждающие драконов. Но содержание этого произведения глубоко политическое. Как глубоко политическим является содержание большинства произведений Вагнера. Конечно, там есть не то общедемократические идеи. Например, Вагнер был горячим сторонником равноправия женщин. И выводил зачастую именно женщин в качестве главных персонажей своих опер. Я думаю, если бы такая опера появилась сегодня, многие бы кричали о том, что это значит повесточка толерантности, вот это все. Ну да, у Вагнера там была повесточка на полную катушку, это правда. Что касается же содержания кольца Небелунга, то содержание это очевидно, как я уже сказал, политическое. И несложно увидеть за образами золоторейно самого кольца ничто иное, как власть денег и капитала над людьми. Несложно увидеть в образах богов власть государства и власть, в первую очередь, конечно, отживающей свою аристократии. И концовка Вагнеровского произведения очень подходит под эту идею. Это концовка революционная. И это не просто какие-то досужие вымыслы каких-то леваков. Это, в общем-то, очевидный факт, подтверждаемый множеством писем, и воспоминания Вагнера. И, конечно же, большинство лучших интерпретаций Вагнера. Они вертятся именно вокруг этого. Так, например, замечательные постановки Патриса Шеро и Пьера Булеза, которая была сделана в 80-м году, да, оно так все представлено. То есть разные группы персонажей да, представлены в виде разных классовых обществ. И содержание оперы представлено в качестве истории классовой борьбы. И в интерпретации Ильенкова, именно как анализ капиталистического общества, воспринимается содержание оперы Вагнера. И что же мы имеем в итоге? А мы имеем, конечно, очень противоречивую личность. Личность, обладающую крайне реакционными и, прямо скажу, отвратительными идеями. Но одновременно личность, которой близки были позитивные коммунистические идеи. И вот тот образ будущего, напомню, Вагнер, назвался музыку музыкой будущего, а будущее, как известно, принадлежит коммунистам. И вот тот образ будущего, который Вагнер рисует, о будущее не нужно забывать. А какой это образ? А это образ, когда золотарейна вернется обратно в глубины вод, когда восплыет вместе с богами чертог Вальгаллы и на сцену истории выйдет свободное от власти государства и капитала человечества. Чего нам всем и желаю. До новых встреч.